Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы с вами поговорим о Сатурне в 2020 году. Именно с этой планетой, на мой взгляд, будет связано больше всего перемен и преобразований. И мы поговорим, как будет себя проявлять Сатурн в каждом месяце этого года, и как он будет влиять на каждого из нас. Сразу хочу сказать, что темы, которые я буду затрагивать, очень объемные. Я буквально в нескольких предложениях буду объяснять, каким именно образом будет проявлять себя. Сатурн в тот или иной период времени с расчетом, что в дальнейшем я запишу по этим темам отдельное видео. Начинается год очень эпично, 13 января, соединение Сатурна, Плутона, Солнца и Меркурия. И с этого соединения начинается новый взаимный цикл планет Сатурна и Плутона. Это аспект преобразований, изменений, которые будут с нами происходить в ближайшие тридцатилетия. И этот аспект, безусловно, будет влиять на государство, на политическую ситуацию, и в судьбах людей он тоже проявит себя. И это влияние будет зависеть от того, в каком возрасте находится человек. Если вам уже больше 50 лет, то вы сможете даже вспомнить какие серьезные изменения происходили с вами 30 лет назад, насколько в этот период менялся мир. Соответственно, для молодых людей это будет ощущение вхождения в новую реальность, и будет ощущение, что мир меняется очень интенсивно, и нужно привыкать к этим изменениям. Аспект между Сатурном и Плутоном говорит о власти и преобразованиях. И в данном случае в жизни каждого человека может проигрываться тема, связанная с вашей личной властью или с властью другого человека над вами. В этой теме, в этом контексте будут идти изменения. Например, если вы были зависимы от мужа в отношениях, то этот аспект может дать вам желание выйти на работу и, наконец, заняться своим собственным развитием. Конечно же, перемены не произойдут ровно 13 января. Это слишком глубокие изменения для того, чтобы произойти в один день. Но, тем не менее, будут запущены механизмы, которые будут воздействовать целый 2020 год. И именно в этом году произойдут самые фундаментальные изменения. 22 марта Сатурн перейдет в знак Водолей, в котором будет находиться по 2 июля. Если вы следили за моими выпусками последние полтора-два года, то знаете, что Сатурн находится в знаке Козерог. И это знак владения Сатурна, и поэтому он приучал к дисциплине, новому порядку, а также давал вознаграждение тем людям, которые тратили много сил на свое дело. Соответственно, сейчас Сатурн переходит в новый для себя знак. С одной стороны, он будет давать заслуженные вознаграждения тем, кто упорно трудился в предыдущий период. С другой стороны, он будет ставить перед нами новые задачи. И это будет только этап ознакомительный. Это первое вхождение данной планеты в новый знак, и мы только будем первый раз соприкасаться с какими-то новыми задачами. И впоследствии уже в конце года, в конце декабря 2020 года, Сатурн опять войдет в знак Водолей, и в этот раз его указания будут намного серьезнее. Если в двух словах описать воздействие Сатурна в Водолее, то он требует коллективного вида деятельности, он требует объединения усилий в любой отрасли. И, соответственно, чем лучше человек умеет объединять вокруг своей идеи других людей, чем лучше он умеет организовать работу коллектива и группы, тем успешнее будет продвигаться его деятельность, тем успешнее будут его проекты в период прохождения Сатурна по знаку «Водолей». Соответственно, если в этот период не накапливать новый опыт, не привлекать новых людей, не менять ничего в своей жизни, что было наработано за последние два с половиной года, то эм, Сатурн просто будет делать эти проекты невостребованными. И будет ощущение, будто бы человек чем-то занимается, но оно уже не актуально, эта тема уже будто бы изжила себя при этом нужно учесть что с февраля по май сатурн будет в напряженном аспекте к урану и это может дать неожиданные повороты в работе в профессиональной деятельности особенно если вы знаете что вы сильно зависите от циклов сатурна потом этот аспект повторится еще раз в конце декабря 2020 года в конце марта начале апреля будет не настолько серьезное, но все же важное соединение Сатурна и Марса. Это будет период, когда с одной стороны будет желание гнать лошадей, успеть все и сразу, но с другой стороны будут определенные обстоятельства, которые будут сдерживать и заставлять все хорошо продумать, спланировать и только после этого воплощать свои проекты в реальность. Это период, когда Действительно, стоит давать жизни только очень хорошо продуманным проектам. Если вы что-то делаете на быструю руку, если вы не уверены в том, чем вы занимаетесь, не уверены в том, нужно ли начинать этот вид деятельности или не стоит, тогда не начинайте это на данном соединении. Это соединение подойдет для тех, кто хорошо знает, что он делает, и заранее все спланировал. Положительное воздействие этого аспекта дает мудрость и способность все упорядочить. Поэтому очень хорошо в этот период времени приводить в порядок. Ваше любимое дело, занятие, особенно если вы частный предприниматель или если у вас есть своя фирма. Это аспект серьезного труда, упорной работы, иногда монотонной, но все же это работа с пониманием того, что это очень важно для вас. С мая по август Сатурн, Юпитер, Плутон будут ретроградными, и они будут находиться в одной такой связке. И это будет такая серединная точка между двумя важными циклами, началом этих циклов. В январе начинается взаимный цикл Плутона и Сатурна, а в декабре начинается цикл Сатурна и Юпитера. И как раз эти три планеты будут летом находиться в соединении. И это даст ощущение того, что некоторые моменты вы еще доделываете но прошлое уже постепенно-постепенно уходит на второй план и начинается что-то совершенно новое. И лето — это идеальный период для того, чтобы как раз-таки с головой окунуться во что-то новое, в новую атмосферу. И это такой период, когда будто бы одна страница уже уходит в небытие и открывается что-то совершенно новое. В сентябре будет очень тесная связь, Сатурна и Плутона, поэтому те темы, которые проигрываются сейчас в январе, достаточно, возможно, еще поверхностно, и вы не до конца еще можете вникнуть в смысл и глубину происходящих перемен, то в сентябре вы очень явно осознаете, насколько вы эффективны и в какой области вам стоит поднажать, чтобы получить максимальный результат. В конце сентября, в начале октября будет достаточно травмоопасный период, нужно избегать резких решений, необдуманных, нужно контролировать физическую активность, особенно если это как-то связано с риском. В этот период Марс в соединении с Лилит будут делать квадрат к Сатурну. В конце октября, в начале ноября опять будет тесное соединение Юпитера, Сатурна, Плутона. И это тоже достаточно интересный период больших перемен. И это период, когда будет ощущение, что начало уже положено. И вы уже точно знаете, что делаете. Уже даже некоторые шаги вы продумали наперед. У вас есть уже какие-то минимальные тылы, на что вы можете опереться какой-то минимальный фундамент, который уже создан. И это дает возможность для прыжка, для полета вверх для того, чтобы оттолкнуться. Поэтому можно считать, что этот период будет очень результативным. 21 декабря Юпитер и Сатурн соединятся в новом знаке, в знаке «Водолей». И это будет начало нового цикла, но самого глобального. Это цикл на ближайшие 240 лет. Вообще, если рассматривать цикл между Юпитером и Сатурном, то он бывает трех видов — маленький, средний и большой. Малый цикл происходит примерно каждые 20 лет. Это период определенной перестройки в обществе, это период смены ценностей, период смены поколений, приоритетов. И также этот цикл можно проследить и в судьбах людей, точно так же, как и в политической ситуации в мире. Связь мировых исторических событий Соединениями Сатурна и Юпитера была обнаружена еще в древности. Именно поэтому такое соединение называли великим или королевским, ведь оно влияло на политику, на исторические процессы, и силу этого влияния было сложно переоценить. Средний цикл Юпитера и Сатурна меняется примерно каждые 240 лет. Это период, когда соединения переходят из одной стихии в другую. Именно в этот новый цикл мы сейчас с вами и войдем. До этого Сатурн и Юпитер соединялись в земных знаках, поэтому акцент в развитии государств шел на материальные ресурсы, на природные ископаемые, и была тенденция к накоплению. Сейчас будет первое соединение Сатурна и Юпитера. Сейчас я имею в виду в этом году, 21 декабря. Будет соединение Сатурна и Юпитера в воздушном знаке, в Водолее. Это значит, что будет с этого момента приобретать ценность совершенно другая плоскость. Это тематика общения, взаимодействия, интеллектуального развития, обмена информацией, обмена опытом. И, безусловно, чтобы эти преобразования вступили в силу, понадобится определенное время, и поэтому ближайшие 20-40 лет — это будет период перестройки, когда мир будет меняться, и вот это будет переходить ориентация земных ресурсов, в тему воздуха, общения и информации. Что касается большого цикла, то он происходит раз в 960 лет, и это период, когда обе планеты возвращаются в свое исходное положение. Для справки нужно сказать, что в 1981 году уже было соединение Юпитера и Сатурна в воздушном знаке, а именно в весах. Но после этого в… В 2000 году они соединялись в земном знаке. И, соответственно, в этом году опять будет соединение в воздушном знаке, что еще больше будет делать акцент на новые мировые тенденции. Учитывая то, что Сатурн будет начинать новый цикл с Плутоном, в этом же году, то изменения будут, конечно же, более чем заметны. Иными словами, в 2020 году нас ожидает очень много перемен. И, конечно, описать все это сразу в одном видео достаточно проблематично, поэтому я буду делать несколько выпусков, в которых расскажу и о замене в 2020 году, а также более подробно о Юпитере в 2020 году. Ну что ж, до связи. Пока-пока.